Так, а тут у меня не та тема, а я хочу вот эту тему. В судебном Бурятии решили выяснить, как справляются представители различных зодиакальных созвездий с долговым временем и составили звездный гороскоп должников. Проанализировав данные за несколько лет и сопоставив даты рождения физических лиц, представители ведомства пришли к выводу. Наибольшее количество финансово недисциплинированных граждан родилось под созвездием Окна. А вторыми и третьими в рейтинге неблагонадежности стали козерогировать. Дальше весь вот это вот, все эти вот названия, которые вы, наверное, знаете, Станислав Александрович, а я нет. Вот там тоже так все это расписано довольно подробно. И нестандартный подход к составлению гороскопа должников понадобился для привлечения внимания граждан информационной компании «Узнай о своих долгах» и популяризации интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенным на сайте ведомства. Станислав Александрович, что это за история? Я считаю, что это добрый знак. Наконец-то а -а -а. российская система исполнительной власти может совершать какие-то конструктивные mm -hmm. шаги в правильном направлении сообразном ходу базовых исторических процессов в наши времена. Я считаю, что Россия дозрела до астрологической сертификации граждан. Mm -hmm. Собственно, а мне кажется, -то... должны быть и дифференцированные налоги по знакам Зодиака. А, кроме того... <coughs> При приеме на работу также есть, надо учитывать, что представители одних знаков зодиака более тяготеют к определенным специальностям, а другие менее или к другим ага. специальностям. Она в процессе менеджмента государственных, и негосударственных корпораций должно учитываться. И вообще, вот, пресловутая пятая графа, которая была ликвидирована на излете советской власти, также ее можно вернуть, но только с указанием точным принадлежности да, mute, к тому двуменную. или иному знаку зодиака, хотя и так вытекает из даты рождения, но поскольку астрология еще не должным образом популяризирована в России, лучше указывать это отдельно отдельной строкой в паспорте, потому что это совершенно изменит и само восприятие mm -hmm. россиянина, и восприятие его роли в обществе, и восприятие его роли в обществе. Так, Александр Леонидович, одну а секунду я чуть-чуть размажу, потом передам вам слово. Вы знаете Станислав Александр кто у вас на позади? Я, конечно. Да. И вы вот в это во все, то есть вы все мне сейчас серьезно скажете, что э, характер психотипа человека определяется месяцем его рождения? Нет, она определяется не месяцем его рождения, а датой и временем его рождения в том числе, uh -huh. точной датой и временем его рождения, но не в полном объеме, uh -huh. но в значительном Естественно, из всяких правил исключения. А христианская вера с этим еретическим учением как соотносится? Полностью соотносится, поскольку в астрологии не надо верить. Глагол верить здесь совершенно не соответствует а, тому, о чем мы говорим. Это неправильная модель. Астрология – это инструмент анализа. То есть это наука, это научная дисциплина. Она совершенно не противоречит христианскому вероучению, как и все другие научные дисциплины. Тем более, в Дон Швару собственно наступает синкретический период, когда противоречия между религией и наукой будут преодолены, как и вообще противоречия в треугольнике религии, наука и искусства. Угу. Так, Александр Глебович, давайте теперь вы. Анечка, ну как я эту деменцию всерьез буду обсуждать? Ну, есть, как бы, понятно, есть э, своеобразные хобби, которые исповедуют люди, которые читают там журнал «Работница», там, Uh, кроссворды астрология для них там. Ну, это что-то из лексикона, вот уборщиц. Мне это, честно говоря, абсолютно неинтересно. Вот так вот. Кстати, сейчас мне говорить не уборщица, а стюард ну, я даже не знаю. Да, но я, я, я, надеюсь, но Стасик, я, я надеюсь, что Стасик, я надеюсь, что Стасик просто он я в 90-е годы да. за каким-то чертом да. натянул на себя маску поклонника астрологии и.. Поскольку я вот видел, да, я видел как бы его гардероб, и я понимаю, что он, если уж носит, то носит до тех пор, пока с него это не сдует ветром. И он хранит я верность. Александр а Это как Да. И он носит зачем-то вот привет. эту вот уже абсолютно. Мало того, что идиотскую, да, там, понятно, что слово «наука» применительно к астрологии звучит оскорбительно, слово «астрология» применительно к науке абсолютно оскорбительно, но для него это какое-то такое вот дурацкое хобби, которое он тут, чтобы позлить нас с вами, играется, ну, в конце концов, пусть малыш, Стасик, играется в своей кубики. Хорошо, меня позлил и преуспел. Если мы дальше астрологию не обсуждаем, мы молниеносно переходим к следующей теме.